Дорогие друзья! Рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы и партнеры. Сегодня отвечаем на вопрос наших подписчиков. Вопрос следующий. Есть ли на торгах возможность перед новым годом получить какое-то дополнительное снижение цен, так как это происходит в магазинах на обычных рынках? На самом деле вопрос очень интересный. И если говорить из нашего опыта, то в период перед Новым годом и после Нового года у вас действительно есть возможность купить дешевле, чем это происходит в течение года. И связано это не с тем, что вам от продавца, от организатора представляются какие-то дополнительные скидки, а связано это с тем, что как правило в этот период люди озабочены семейными делами, подготовкой к Новому году, закрытием каких-то важных дел и поэтому люди, как правило меньше времени уделяют торгам. И именно в этот период те, кто похитрее, приходят на торги и с меньшей конкуренции покупают какое-то имущество. Поэтому я предлагаю вам провести это время с максимальной пользой. Если вы уже умеете работать на торгах, то вам срочно нужно идти на торги и искать что-то выгодное для себя. Если вы еще не знаете, как это делать, то займитесь тем, что прямо во время обучения сразу работаете в боевых условиях, покупайте имущество для себя и для перепродажи, вы отлично сможете заработать тогда, когда все остальные отдыхают. Вот такой своеобразный лайфхак. Эту тенденцию мы замечаем уже на протяжении нескольких лет. Я желаю вам всем отличного нового года желаю вам хорошей подготовки и отличного заработка перед новым годом и сразу после него всем отличного настроения если у вас есть вопросы пишите под этим видео я с удовольствием на них отвечу ставьте квас подписывайтесь на наш канал и всем пока